Команда КВН-13, школа номер тринадцать. Добрый вечер на сцене команды КВН-13. Добрый вечер на сцене команды КВН-13. Добрый вечер на сцене команды КВН- Да что такое, Кирилл? Да я в парикмахерскую ходил. Просил парикмахершу шубака убрать, а она не справилась со своей задачей. как не справа? Справа же вроде. Да не утыть, вот бока, утыть. Вот так, ладно. Ребята, у кого-нибудь есть смешные миниатюры. Стоп. Чувствуете запах какой-то. Леша, тебе что, сигаретами пахнет? Нет, я не курил. Ну как не курил, а тебе сигаретами пахнет. Да не курил я. А ну дыхни. Да тебе сигаретами несет! Да не курил я! Да курил! И курил! Курил! Я, я их сожал. Так, ладно. Ребята, у кого-нибудь есть смешные миниатюры? Да, Тимур, у нас есть одна такая. Давайте представим, врун в детдоме. Так, а где Иванов? Ну, это... Он отсутствует? В смысле, как отсутствует? Где он? По семейным обстоятельствам. Вы чё, совсем что ли? Чё вы показываете, юнер лига плюс? Вы чё, про дедом шутите? Тем более вот у нас в команде нет детей из дедома. <свык> Саша, мне тебе так жалко. В смысле, я из дедома. Ну а где тебе еще так пострично могли? А? Вы чё показываете? Что вы делаете вообще? Что такое? Кстати, а вы знали то, что у нас в Чунах есть сианские близнецы? Так, ладно, все, а то сейчас еще больше накосячим. На сцене команда КВН-13. Давайте представим случай на уроке. Эй, Ренат. Что? Хочешь прикол? Давай. Мария Ивановна, можете помочь, пожалуйста? Да-да-да. Вот-вот тут вот, вот, вот, вот а? помогите, пожалуйста. Ага. Вот. Мария Ивановна, а помогите а? мне тоже, пожалуйста. Да-да. Кафе. Официант! Официант! Да-да-да, иду. Здравствуйте. А можете подать, пожалуйста, чем нибудь горяченького? Ну ладно, сейчас подам. Ну а следующая ментюра посвящается людям, которые хрюкают, когда смеются. Ну и, в общем, он потом упал. Каждый хоть раз видел таких людей, которые ходят в длинных куртках? Но мало кто знает, как им неудобно. О, смс-ка пришла. Блин, он в штанах, походу. Блин, не в этом. Тимур, здорово. Слушай, ты мне вчера песню показывал. Можешь ее по их порту переправить? Ну ладно. Ну вот, вот, я же говорил. Сиамские близнецы есть у нас. Полетели, а? сяли, Полет... Случай на волейболе. Леха, подавай! А, ну ладно. Сейчас подам. Каждому КВЕшку знакома такая ситуация. Случай в классе. Так, ребята, у меня для вас хорошая новость. Наша команда по КВН заняла первое место. Давайте поаплодируем. Молодец, Ренат. Так, и к следующим новостям. А, у нас Новый год, на но нас у нас Дед Мороз нужен. Ренат, давай будешь Дед Морозом. Ты же Квенчик веселый. Ладно. Так, далее. А, у нас после Нового года дискотека. Нам это, диджей нужен. Ренат, давай ты диджеем будешь. Так я же уже Дед Мороз. Ну ты же КВНчик найдешь способ. Так, далее. А, нам повариха нужна. Ренат! <с」<с? Так я даже кушать готовить не умею. Ну ты же КВНчик, находчивый, найдешь способ, давай. Так. Надо еще кафель в туалете положить. У меня дома. Ренат! Так КВНчики кафель не кладут! Ну ты ж татарин! Айхайван! Так, дальше. Кто за меня в тюрьме сидит? Ренат! Так, все, меня это достало, ничего я делать не буду, я ухожу. Блин. Ну и кто теперь за меня в тюрьме сидит? Где КВНчик найду? Рафаэль! Позвони, пожалуйста, Илью. Ну и мы единственная команда, которая участвовала в основной юниор-лиге. Ну и мы вообще туда не хотим возвращаться. Нам и здесь нравится. Нам вообще тут по кайфу. А еще мы врать не умеем. Верните нас, пожалуйста, обратно. Я даже похудею, а я не буду. Ладно, все, хватит, ребята. На сцене была команда КВН-13. Спасибо.